всем, кого привело сюда вот такая вот проблема с дискордом. Распрешили устроить уборочку на вашем сервере, сняли паутину, подмели, нажали на настройках и у вас пропали почти все ваши участники сервера. Как видите, некоторые участники с определенными ролями остались, а остальные куда-то исчезли. Все вроде бы на сервере, никого не кикнуло, поэтому я начал копать в интернете. Но нигде информации я не нашел, поэтому в общем-то и записываю этот ролик. В чем суть? Вы закрыли доступ к некоторым ролям к текстовому каналу. Как я понимаю, голосовым каналом все люди продолжили иметь доступ, только писать они не смогли. Фикситься это просто. Нужно зайти в настройки вашего текстового канала, вот здесь, затем входим в менюшку с правами доступа. Допустим, мне хочется, чтобы участники строительства Second Floor отображались в колонке канала и соответственно могли писать в этот канал. У роли Basement, это типа админ у нас тут, все галочки во всех каналах прожаты, поэтому они отображаются всегда в колонке справа. Нам нужно, чтобы участников строили Second Floor, был доступ к текстовому каналу в ReBuddyMine. Вот, вот, нам нужно прожать галочки. И теперь, э, соответственно, все проблема решилась и все участники отображаются в колоночке справа у нас, как и было раньше, до нашей уборочки. Вот. Oh.